это признак здоровья. Красота для нашего организма – это роскошь. Он не тратит резервы на внешний вид, если есть какие-то проблемы внутри самой системы. Мы желаем сохранить свою молодость и красоту на долгие годы. Но организм может стареть не только с достижением определенного своего возраста, но и с наличием неполадок самой работе самой системы. Такие изменения не всегда сразу внешне видны, поскольку процесс старения, начинается именно на клеточном уровне. Старение организма может происходить по ряду причин. Вы их точно знаете. И они начинаются с клеток. Потому что если мы, им не хватает воды, например, витаминов, или в теле нарушен кислотно-щелочной баланс, то кожа начинает стареть. Нарушение окислительного процесса в клетках и тканях приводит к повышенной утовляемости, учащается сердцебиение при незначительных физических своих нагрузках, отдышки, минении органов и тканей. Помимо жиров, белков и углеводов, нашему организму необходимы витамины, минералы, полезные жиры с вещества, которые и дирижируют оркестром органов самой системы всех процессов в теле человека. Питание клеток происходит через усвоение витаминов, микроэлементов и полезных веществ, через пищу и воду. При этом все полезные элементы, которые получает наш организм, усваиваются в необходимом количестве. Нормальное пищеварение клеток – это основа своего здоровья, всего организма в целом. И формируя рацион своего питания, задумайтесь не о том, как насытить свой желудок, а о том, как предоставлять всем Клеткам необходимы питательные вещества. Человеческий организм имеет колоссальный, просто колоссальный ресурс для выживания, даже при самых отвратительного питания, например, как у тибетских монахов. Но речь идет именно о выживании, а не о полноценном жизни, тем более расширенные ее возможности. Питание клеток организма нарушается, если есть недостаток одного из компонентов, из минералов – аминокислот витаминов, ферменты, жирные кислоты. Естественное образование новых клеток организма происходит с помощью аминокислот. А из их среднего отвечают витамины, ферменты контролируют процесс образования новых клеток, а жирные кислоты необходимы для клеточного мембраны. Баланс всех компонентов пищи позволяет клеткам нормально функционировать. Получить им необходимое количество может может быть и разнообразно ваш рацион, тем больше шансов воспалить необходимые питательные вещества. Или включить в ваш рацион нутриенты, пищевые вещества для повышения качества вашего питания. И рекомендую антивозрастную систему из четырех шагов для отличного самочувствия, настроения и активного бодрого. И шаг первый. Очищаем наш организм. Пополняем запасы и укрепляем иммунитет. Начинаем прием пищи из порции питьевого геля алоэ вера, ну, на выбор 5 видов. Содержит 98% чистого листового геля алоэ вера, более 200 питательных веществ, источник ценных витаминов, минералов, микроэлементов, богат аминокислотами, монополисихоидами, жирными кислотами растительного происхождения, оказывает общее Общеукрепляющее действие для поддержания своего иммунитета. Имеет противовоспалительные свойства. Способствует очищению организма и проникает вглубь клеток в 3-4 раза быстрее, чем вода. Помогает очищать и доставлять ценные вещества в клетки. Влияет на активизацию обмена веществ, работу половой системы, состояние кожи, волос и ногтей. Роли своего веса. Шаг 2 заботимся о своем сердце, сердцах и сосудах. Сердце это наша главная шестереночка нашего организма. Это трудоголик, который работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, прогоняя кровь ко всем органам и тканям через многокилометровую систему сосудов. С возрастом, конечно, система может сбиваться, и сбиваться ее ритм. И как ее поддержать? Супер омега-3 актив. Это источник жизненных сил и особо ценных питательных веществ для сердечно сосудистой системы мозга, жирная кислота омега-3, богатые витаминами D, А, льниновая кислота и фиолетовым кислотам. Жирная кислоты омега-3 известны своей способностью снижать риск сердечно-сосудистых с заболеваниями, так как способствует снижению уровня холестерина, нормализация кровяного давления. И препятствует образованию тромбов. И в сочетании с витаминами D и А важны для нашего сердца. сердца и сосудов зрения способствует укреплению иммунитета, активизируют клетки организма, участвуют в обмене веществ и работе головного мозга. Положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, обладает бактериальной и противозволительными действиями, укрепляет иммунитет. Шаг 3. Поддерживаем свой баланс. Все физиологические процессы и биохимические реакции в нашем организме протекают при определенном балансе кислот и шелочи. И баланс или дисбаланс влияет на состояние всех систем нашего организма. Ряд ученых называют кислотно баланс ключом к открытию эликсира долголетия. Мясо, сахар, углеводы, газировки. Наша пища почти на 80% является при закислении организма возникает слабеет иммунитет, нарушается процесс расщепления жиров, причина лишнего веса, снижается способность противовоспалительного фактора почти старения. Оптимальное для хорошего самочувствия показание PH это 7,4. При таких условиях у человека выделяется около 3000 ферментов, необходимых для пищеварения. Происходит синтез белка, расщепление кислорода, водорода с переходом в энергию в этих условиях. И работают гормоны комплекс. Комплекс пробаланс помогает восстановить и поддержать оптимальный кислотно-шерстной баланс в нашем организме. Сбалансированный комплекс минералов и микроэлементов. Это как кальций, натрий, магний, калий, в составе ошелач, значит минеральный, необходимый для поддержания баланса, помогает регулировать аппетит, Рекомендуется сочетаться с использованием питьевого геля алоэ вера. Шаг четвертый: Больше активности. Меньше больше отдыхать, выезжайте на природу. Но этого в принципе недостаточно нашему организму, нужна поддержка изнутри. Для этого существует напиток MyMaster, комплекс ингредиентов, препятствующий стрессу, хлоридов витамина Е, железо, витамина В12, экстракт зеленого чая, сок, красного винограда или с листовой гель алоэ вера. Действует сразу в двух направлениях, помогая снизить уровень стресса и повысить рыбоспособность. Нейтрализует свободные радикалы и защищает клетки от повреждений. Участвует в выработке и сохранении новой энергии. Содействует повышению умственной концентрации. Поддерживает обмен веществ и повышает выносливость и продуктивность. Используйте этот набор для профилактики и для выздоровления и поддержания хорошего самочувствия всего нашего организма целый год. Правильное питание плюс режим, плюс физическая активность, плюс активность мозга равно здоровый образ жизни. И друзья, если это видео было для вас полезным, Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и обязательно поделитесь этим видео, как минимум с тремя людьми, для которых они, он будет так же полезен, как и для вас. Так что вверху на рекомендованные вы можете пройти и посмотреть другие продукты, более детальным я рассматривал. Так что с вами был Андрей Бутин и до встречи.